И, и да, черт возьми, это действительно по ножовщина. Ну, начались какие-то размены, после которых очевидно уже становится, конечно, что команда на релаксе а, провели тотальную доминацию в ножевом раунде. И, естественно, право выбора стороны окажется именно за ними. Порезали, порезали настенку. Собственно, не удается... Не удается а, выиграть ножи а, команде Envy. И право выбора стороны переходит команде а, на релаксе Они, к слову, решают начать в атаке. Я, как обычно, всегда, конечно же, говорю, что Круч всего начинать именно в атакующей стороне. И вот, собственно, а, на релаксе, видимо, <coughs> простите меня, а, поддерживают мою точку зрения. А, составы это Мясыч, 21-й, Нео, дерзкая и Настенка а, за команду Envy. На релаксе это д Медитатор, Тен, Медитатор э, Эрич Якут и Женя Питон Вот такие вот у нас сегодня Игроки, дорогие мои друзья, пожелаем им всем удачи Ну а вам приятного просмотра 21-й даблкил На приеме спота Б На точку Б уже явно не удастся зайти команде на релаксе, как минимум придется Очень сильно бороться за каждый Метр, грубо говоря, под этой точкой И это только метр Под точкой, 21-й Еще один хэдшот, минус от Мясича ну последним остается Якут. Якут вроде бы даже и на точку А зашел, но тут, конечно, назревает вопрос: а почему, собственно говоря, если а, Якут отправился на точку А, почему он это делал без бомбы? Чё ж ему никто бомбу-то не дал, чтобы он ее хотя бы там успел поставить? Тогда было бы совсем другое дело и, возможно. Раунд был бы не таким уж и плохим. но счет становится 1-0. И, в общем-то, достаточно бестолковый, честно говоря, раунд э, получился у команды на релаксе. При всем уважении, конечно же, к командам. Но это действительно так. Один единственный минус удалось сделать. Забрать Настенку. И, в общем-то, этого, мне кажется, немного недостаточно для пистолетки. Мясич, дабл кил, трипл кил от Мясича. Ну, в общем-то, там мидл уже практически полностью закрыт. Женька Питон ищет возможность разменяться. И вот не попадает по оппоненту. Но знает, что его надо выцеливать. Открывается, забирает Мясича минус от Нео в ответ. Но два в одного. Эрич. Или Эрич. Наверное, Эрик, может быть. Вот я буду называть Эрик. Просто потому что хочу называть Эрик. Вот. Разжился девайсом и вот даже пытается еще и кому-то борьбу навязывать И в принципе попадает довольно болезненно по дерзкой И минус от дорогие мои друзья, вот это да! Затащено, дорогие мои Подписываемся, подписываемся под этими словами Я думаю, вы и сами прекрасно понимаете, что такие моменты, они, знаете ли, своего рода бесценные один в два остался на экономическом раунде, подобрал эмочку и затащил раунд своей команде. Айда, Эрик, айда, молодец. <свист> Ребятушки, все, кто присоединился на трансляцию, вам большой-большой привет, теплые слова вам. Пока что нет возможности почитать чат, как только появится, обязательно прочтем. Даблкил от Дэна, Мясич, один минус, и тут хаешка от дерзкой. Кстати, надо признать, очень хорошая хаешка, от которой чуть-чуть взорвался э, соперник Медитатор, которому большой хочу привет отдельный также передать, э, один из моих частых зрителей. И э, обещал он мне, что э, сейчас он покажет нам э, чудеса игры со снайперской винтовки, потому что он очень долго ее тренировал, долго и упорно. Но пока как-то не дают Медитатору пострелять, потому что соперники, то есть Нео и Настенка, не готовы открываться из-под сотни под своих оппонентов. Ну, тут потому что, опять-таки... Ой -ой, -ой, ой ой а вот и Медитатор, а вот и Медитатор номер два. Два фрага со снайперской винтовки от Медитатора. Ну, порадовал, порадовал, порадовал, конечно же. А, 2-1. Команда на релаксе вырывается чуть-чуть вперед. Чуть-чуть. недалеком, но все-таки вырывается. А я хочу вам сказать, дамы и господа, что у нас сегодня будет, помимо этого матча, еще два. Команда на релаксе. Следующий матч также сыграет на карте Тускан против команды FNF. Это Fight... Fight... Fight to Fuzza, если я не ошибаюсь. По-моему, как-то так у них называется команда. Uh, и последняя команда, которая будет играть на сегодня, две команды это Aggressive Victims против коллектива Белоснеж... Белоснежка и 7 гномов. Вот такая вот команда. Uh, в общем, 3 в 3 ситуация. Невзирая на то, что экономический раунд у команды Anastation Victory, как вы видите, ребята умудряются агрызаться и делают это весьма и весьма успешно, но, правда. До того момента, как я начал об этом говорить, потому что после того, как я сказал о, о достойном сопротивлении, два игрока обороны погибло, ничего не успев сделать. Мы с вами увидели достаточно красивый хедшот от Якута, который пойм поймал пробегающего мимо соперника. Ну и как итог, остается в соло Мясич, но Мясичу с деглом здесь, конечно, будет очень тяжело, а может и не очень тяжело, дамы и господа, а может и не очень. Во всяком случае, засветил как минимум по одному из оппонентов. Оставшиеся игроки атаки находятся в большом квадрате. Раунд разыгрывается, кстати, весьма и весьма медленно. Что для меня лично... Э -э ну, не совсем так должно быть, я вот считаю, да, потому что, ну, вдвоем, зная, что мясич где-то тут, зная, что у соперников был экономический раунд, я думаю, все-таки стоило бы сыграть чуточку-чуточку-чуточку. А посерьезнее и пожестче Вот, наверное, так, так как-то Ну, Мясич, кстати, не пытается сыграть медленно Он топает достаточно громко Здесь Медитатор выстраивается на позицию удержания соперника Скотов Соперник Соперник! <смех> Ай Айда, Мясич! Айда, какой красивый игровой момент сейчас сумел реализовать, но если бы были дефьюз-киты, то была бы победа в раунде. Но, увы. увы, здесь можно только развести руками, потому как вы сами а, видели, что дефьюз-китов на поясе у Мясича не было, и как следствие по этому времени ему не хватало на дефьюз. Поэтому 3-1, но номинально вы сами понимаете, да, что у команды на релаксе даже в атаке не будет, по сути, ничего такого вот простого, да. а Матч скорее будет все-таки чуть более проходить э, в русле, которое, возможно, будут диктовать игроки команды Анви. Ну вот, в частности, Мясич. Мясич безостановочно продолжает убивать соперников. С 21-м они пришли и поджали малый квадрат. Остаются только три игрока у атаки. И все они находятся в большом квадрате. Здесь попытка вылазки на коты. Якут не удается ваншотнуть первого, но моментально потом забирает сразу двух оппонентов. Минус от медитатора со снайперской винтовки. Нео! ой ой ой ой ой, -ой. Тут разбивается голова у Мясича и Нео последняя. Но у Нео ситуация Мягко говоря, конечно, плачевная Есть девайсы и можно надеяться Можно надеяться на победу, но нет Дэн перестреливает Нео И счет на табло становится 4-1 Хотя, хочу заметить, раунд начинался вполне себе по-боевому По-боевому, но вот немножечко не пошло У команды э, Envy, разумеется Делаем ставки, сколько раз за игру Медитатор будет сейвить. Но пока, как вы видите, Медитатор, невзирая на все за и против, не сейвится, а категорически настроен на аннигиляцию оппонентов. Но вот вижу, уже Сомчик здесь пишет 2, Таку пишет... Ой, Сомчик пишет 5, Таку пишет 2. Медитатор. Первый минус по двадцать первому. По первому пробегающему сопернику, кстати, попасть не удалось. Но вторая пуля хотя бы угодила точно в цель. И это уже профитно для снайпера хоть в какой-то степени. Мясич забирает Якута, который почему-то на меду находился один. Без какой-либо поддержки. Нео забирает Женю Питона. Медитатор попадает в ногу, но не убивает своего соперника. В результате Эрик остается последним. И забрав Нео... Эрик отправляется к проотцам, а счет становится 4-2. Вот такая вот боевая ситуация. Боевая, да еще и очень непростая, надо признать, ситуация для коллектива. На релаксе, потому что теперь у них сейчас может начаться вот эта свистопляска с экономикой. Сейчас она у них есть, через несколько минут ее у них нету. И все это может приводить только лишь к негативному развитию э Вообще, о, ну вот сами видите, да Тут, в общем-то, даже эта ситуация, которая в комментариях не нуждается от слова полностью Даблкилл от 21-го, первый минус был сделан мясичем, по-моему, если я не ошибаюсь, да Ну вот еще один в вдогоночку от него же Дэн последний, а Дэн в большом квадрате сидит и почесывает макушку Не понимая, как бы, что вообще сейчас произошло и куда так резко рассосалась вся его команда ну, здесь ловит не очень удачные тайминги. Глянул налево, а соперник вышел с правой стороны. Ну, это вообще классическая, на мой взгляд, история. Ну, а потому 4-3. А, пока что можно еще говорить о какой-то более-менее, пусть даже и плохой, но все-таки экономической обстановке у команды на релаксе. В теории там, по-моему, должно хватать на форс. Я вижу уже, кстати, один галил. Второй галил. Ну, в общем, да, это форс от на релаксе, но придется сделать... Помимо этого форса, вполне возможно в дальнейшем экономический, да? Потому что Мясич сделал два минуса. Нео, вот это спрейдаун, но все-таки минус Якут. Женя Питон последний. Женька Питон забегает на банан и... Нет, голосование не запускал, блин, точно забыл, точно, точно, точно забыл, дорогие друзья, ну в общем счет у нас становится 4-4, и одну секундочку, я быстренько запущу голосование в ютубчике, чтобы вы могли проголосовать и выразить свое мнение Я, я, я, я, я, я, я что-то, короче, нажал. У меня пропала кнопка чата. Все, дорогие друзья. Голосования не будет, короче. Ладно, сегодня без голосования как-нибудь побудем. Саша, добрый вечер. Сегодня играть будете? Равшан, очевидно же, что ведь... Нет, я же комментирую сегодня. И не только сегодня. Комментировать я буду ближайшие две недели. Каждый день, дорогие друзья. Без выходных, скорее всего. Ладно, возвращаемся к матчу. Ситуация 4 в 2. Мясич, минус Дэн. Медитатор... Медитаторы Женька Питон остаются в большом квадрате, пытаются сдержать натиск оппонента, размениваются, и оба погибают. Увы и ах, команда Энви вырываются вперед. А я еще раз напоминаю, что команде на релаксе после этого матча еще один играть. Поэтому а, в теории а, результат данного матча может непосредственно отразиться на результат следующего... следующего матча. Потому что если сейчас ребята проиграют, они могут словить типа дизмораль. И все, и следующая каточка будет уже сыграна заранее. 21. -й. Не удается переспреить Дэна, тем не менее у Дэна остается 15 хп. Это вроде бы как-то плюс, но конечно не такой уж и значимый. Настенка и Нео остались вдвоем, и вот здесь погибает Нео, и вот где-то в другом месте, скорее всего, погибнет Настенка. Но можно смело, я так думаю, констатировать факт, что такое выбивать очень сложно и очень проблемно, и более того, скорее всего... А! Голосование, то ты смотри, запустилось, да нет. Это что, вообще такой прикол, что ли? Нормально. Так, все, у меня появилась возможность все-таки создать голосовалочку. Ребятушки, создал как есть, все-таки, потому что нужно все-таки комментировать. Не стал там писать правильно, неправильно, да? Написал просто «Анви на релаксе», вы же, в принципе, поймете. А вот. А мы возвращаемся к раунду. Здесь у нас попытка захода на точку А в исполнении команды на релаксе. Медитатор и Эрик остаются вдвоем против уже теперь двоих игроков. Это Мясич и 21-й. Надо признать, что игроки обороны, которые остались оборонять точку, ну, далеко не самые слабые. Кадры, которые могли бы быть Но Медитатор как минимум забирает Мясича И пока что нет понимания явного У местоположения э, соперника На Меду Хотя ведь, э, по-моему, визуальный контакт Все-таки был 21-й Минус Эрик и Медитатор Где вообще находится В сайде сейчас у нас засел Медитатор Пытается через дымы что-то насканировать Лагает или мне кажется? Денис, ничего не лагает, вам кажется. А вот хитрый. Хитрый 21. Бомба устанавливает Медитатор, но, естественно, он даже и не подозревает, что сейчас к нему в тыл ворвется оппонент и бабахнет его чем-нибудь тяжеленьким по затылочку. Минус Медитатор, и это шестой раунд для коллектива Анви. Счет 6-5. Так, я бы уже каждый раунд токсил на Медитатора за то, что АВП берет на Тусича. Да не, почему? но в целом на Тускане можно брать АВП. Если ее реализовывать, то почему бы как бы и нет. Пока что Медитатор, к сожалению, ведет не совсем грамотные действия с точки зрения Снайпера, да. Он где-то постоянно в спине идет, да. То есть, все-таки Снайпер а, персона такая, которая должна выигрывать дальние дистанции, прикрывать выход своих тиммейтов, да. То есть, давать какие-то энтри-фраги. Медитатор... Увы, старается играть, ну, более бережно со снайперской винтовкой. И вот как бы, ну, вот надо было стоять в этой позиции сразу и не дать Мясичу открыться под зигзаг. Ну, ладно, это такие уж игровые тонкости, нюансы, которые приходят, как говорится, только с огромным опытом. Эрик, 30 хп. Позиция у Эрика, ну, мягко говоря... Та -та -та, -та, та та та Минус от дерзкого И это седьмой раунд для коллектива Анви. Медитатор, конечно, персонаж. Да ладно, чего уж вы, ребят, наехали на медитатора. Ну, человек играет как может. Давайте не забывать, что этот турнир проводит а, организация в виде паблик-сервера. И на паблик-сервере не играют, как правило, профессиональные игроки. Каждый играет в силу своих возможностей. Uh, врываемся. Врываемся на точку Б вместе с командой на релаксе. Кстати, сопротивления здесь почему-то вообще никакого нет. Я не знаю, чем руководствовался коллектив Анви, отдав полностью точку Б. Ну, что-то как-то уж даже и не знаю, для каких целей было принято такое решение. Но размен первый, во всяком случае, уже прогремел. Минус от Дэна и Якута. Тут, мне кажется... Слишком много на себя взяли игроки команды анви В надежде сыграть раунд от ретейка Потому что это все-таки, вот, мне кажется, прерогатива уже... Uh, более профессиональных коллективов, но уж точно не ребят, которые катают паблики в свободное uh, времечко. Ну вот, 21-й успевает раздефать, да. Поразительно, но успевает. Здесь, конечно, скорее оплошность команды на релаксе, что они зашли и такой раунд отдали, но ладно. Что есть, то есть. Первая половина достается команде Анви со счетом 8-5. Uh, может еще быть, опять же, 8-6, может быть uh, 8-7. Ну, итоговым счетом вообще может стать даже и 10-5 в пользу Анви. Пока сложно, конечно, понимать, как будет дальше. Да я видел, видел от тебя сообщение, Володь. И... Ну, как ты понимаешь, в ближайшие две недели точно прям железно нет. Мясич! 21-й. Мясич снова. Ну, развал. Развал схождения и кабинеты посыпались. Вновь медитатор со снайперской винтовкой расстреливает вражеские трупы. Фаззумчик не залетел. И минус от Мясича. Легчайший раунд для команды Анви. Забежали в большой и в малый квадрат. Гоп стопнули всех, кого только могли гопстопнуть. И раунд весьма и весьма э, быстро подошел к своему логическому завершению. Тем временем, дорогие мои друзья, последний раунд первой половины стартанул. А это уже, как вы понимаете, вообще ни разу не шуточки. После этого раунда пойдет смена сторон. Эрика Якут по минусу, минус от дерзкой. 3 в 4, численный перевес на стороне игроков атаки. Давление под точку Б смещается. Кстати. Сместилось, кстати. Но ну, Медитатор со, со, со, со, со, со, с бомбой не ставит ее пока под... Пытаются не палиться, хотя я, честно сказать, не понимаю, чего там не палиться-то. Зашли, да поставили, и все. А, Женя Питон. Минус дерзкая. Нео, ноги в руки. Отправляемся выбивать. 58 хп, получаем в ухо от Эрика. Настенька должна сейчас задать разменный фраг. И Насте, к сожалению, не удается это сделать. Но 9-6. Я хочу сказать вам, дорогие друзья, что счет абсолютно рабочий как для одного коллектива, так и для другого. Но с моей сугубо личной точки зрения, конечно, команда на релаксе первую половину сыграла слабее, чем их соперники. И учитывая, опять же, что я считаю атаку здесь сильной стороной, у команды Анви, на мой взгляд, шансов выиграть... Немножечко больше а, К слову, следующий матч будет точно так же а, Проходить на карте Тускан Третья карта сегодняшняя, которая будет Будет карта The Dust 2 То есть сегодня мы посмотрим Два Тускана и Дастик Дастик самый популярный, самый постоянный Всем привет, Пабло здесь И вам, Пабло, тоже привет Итак, пистолеточка Анви потихонечку на шифтиках аккуратненько выходит под точку А, и первые два трупика в команде на релаксе уже появляются, это Дэн и Якут, ну а вместе с этими трупиками уже практически как бы под точкой и нет никого, дамы и господа, да, здесь теперь задача уже поставить бомбу, него именно этим и занимается, ну а теперь в дальнейшем, э, в общем-то, э, ретейк. Так, простите, немножечко отвлекся. Было сообщение от администрации турниров в ВКонтактике. Пришлось его срочно прочитать. Но вы сами, в общем-то, отчасти все могли заметить. Да? Попытки разменяться от игроков обороны и приблизиться к точке, к несчастью для игроков обороны, оказались фатальными. Ладно, пойду на ФК бустить аккаунт. Чуть позже зайду на стрим. Давай, Володя, удачи тебе. Александр, можете дать больше информации по этому чемпионату? Плиз, Тако. Давайте, давайте так, чтобы не мешать комментированию и процессу просмотра матча, информацию буду стараться давать по ходу противостояния, вот насколько это будет возможно. 21-й даблкил на Юспике, минус от Мясича, кстати, очень хороший хедшотик, но при этом был сделан энтрифраг, все-таки забрали дерзкую, и автором этого энтрифрага стал... Медитатор, который в соло практически защищал точку Б, но в упоре, во всяком случае, да, стоял в соло, где-то там в тылу у него находились тиммейты, но помочь они ему не сумели. А, так вот, а что сказать? Данный турнир проходит в, в формате групповом. Сейчас две группы, А и Б. А, в каждой группе по 5 команд. После того, как все команды между собой сыграют, команда, занявшая последнее место в каждой группе, вылетает с турнира. Остается 8 команд. Далее эти восемь команд будут играть между собой сетку... Дабл uh, elimination, то есть это когда проигравшая команда падает в нижнюю сетку, а не вылетает с турнира. И если в нижней сетке проигрывает, то тогда уже вылетает с турнира. Ой, 21-й, да, ш... да вы что, 21-й? Это как такое вообще возможно? В упор не застрелил, так еще из-за того, что не застрелил, тиммейта потерял. Обидка, печалька. 12-й раунд за командой Anvi, Ну, а я продолжу вас э, вводить в курс дела, да. В общем, у нас э, после того, как будет э, разыграно Double Elimination, все матчи будут также идти в формате Best of 1 встреч. То есть, одна карта и разбежались. Одна карта и разбежались. Но, э, когда мы дойдем до финала, а точнее, до гранд-финала этого турнира, в нем будет разыграно матч формата Best of 3. То есть, победитель будет определяться на двух или трех картах. Как пойдет дело. Хорошая ХАЕшка от 21 первого догоняет Женю Питона, а у нас здесь неожиданно, опять же, на точке А. Пустота. Медитатор со снайперской винтовкой находится в сотне, но тут, конечно, из-за такого плотного слоя смоков практически ничего не видно. Ну а когда они развеются, скорее всего, медитатор окажется без позиции, потому что он, в общем-то, ну, не сказать, что сейчас занимает прям самую четкую ä, позитурку, которую можно и нужно занимать ä, на карте в случае чего-либо. И Медитатор уходит на сейв. Это первый сейф, хочу заметить. Первый сейф от медитатора э, с его снайперской винтовкой. Помнится, Володя у нас здесь спрашивал, предлагал сделать ставки. Э, я помню, Сомчик сказал, что э, сейвов будет 5, и Тако принял, сказав, что сейва будет 2. Пока что один есть Один есть Но счет 13-6 И это вот куда более страшная информация Для э, коллектива На релаксе Потому что камбэкать в слабой стороне Отставая больше чем в пополам Так скажем от оппонента ну это прям Нужно очень серьезное э, Моральное здоровье команды да, Чтобы им было вообще не страшно 21-й просто бесподобно открывается на мидл Два фрага от него, один от Мясича Дэн и Медитатор вдвоем, И Дэна просто прогоняют в каналке. Говорят, иди отсюда. Иди отсюда. Ты нам тут не нужен. Сомчик, спасибо вам большое. Многоуважаемый вы... Затроил опять. Многоуважаемый вы мой. Обнял вас. Большое вам спасибо за 2 евро. В этот раз Сомчик ничего не написал. Но все равно большое-большое спасибо. Так, ну что у нас? Медитатор открывается из сотни. Попадает в дерзкую, но проигрывает в упорной борьбе с Мясичем. Если можно, конечно, это называть упорной борьбой. А счет тем временем меняется на... 14.6. Вот так, как обычно. Донаты. Донаты, они немножко э, заставляют троить, так скажем, да. И вот донаты от Сомчика, они вообще постоянно заставляют меня троить. Особенно, когда первый раз Сомчик пришел ко мне на трансляцию и дико атаковал меня чередой донатов. Где пятый? Я не знаю. Честно сказать, я не думаю, что этот самый пятый многое поменяет в команде на релаксе. Вполне возможно, кто-то бомбанул. Ну, а вообще, если... А, так уж, прям положа а, а, с, а, руку на сердце, может быть, не выдержал просто. Ну вот, я же сказал, что нужно быть а, психологически крепким, когда вот такой вот счет. Но Эрик нас решил покинуть. Либо у него какая-то случилась проблема, да. Вполне возможно, например, у него компьютер завис. Ну, такое же бывает ведь иногда. Мясич, походу, предпочитает Дигл, а не Ака. Ну, а почему нет, если с дигла залетает сегодня так, как не всегда залетает даже с Калаша? Снайперская винтовка у 21 и здесь фаст-выход на точку Б. На точке Б у нас, кстати, никого. Такую ошибку уже единожды команда Анви совершали, но... Да, ну, посмотрите, все не, на... не так уж и однозначно, да? Минус от дерзкой по Женьке Питону, но потеряли двоих. Потеряли 21 и Нео. Минус от Дэна. И ситуация 3 в 2. Уже теперь с перевесом. Правда, перевес потерялся, говорил, благодаря стараниям Мясича. И Дэн еще ошибается. Медитатор последний, только он способен затащить катку своей команде. Минус дерзкая и дуэль с Мясичем, которую Медитатор выигрывает. И учитывая наличие дефьюз китов, Медитатор приносит возможность своей команде Продолжить этот матч и побороться за очки, драгоценные очки э, группового этапа. А, ну, 15-7. Вот, а вы все говорили, медитатор плохой, медитатор плохой. Видали, что делает? Ну, видели, как он может, да? Ну что, забег. Забег на точку «Б» оказался неудачным. Но в целом я считаю, что команда «Анви» сыграла огромное множество успешных раундов на точку «А». И тут даже не надо было пытаться экспериментировать. «Якут» забирает «Нео-21» и «Дерзкая» по минусу. А здесь следом погибает «Женя Питон». «Медитатор» вновь остается последней. Попытки настрела из дымов. Кстати, одна пуля попала в мясе, чего вот так случайненько. Ну и теперь уже «Медитатору», к сожалению... Сейвиться-то нельзя, потому что это ГГ Нужно понимать 21-го отстреливает Медитатор А это Медитатор, хитрец но нужно забрать еще толпу соперников, а если быть точным, двоих. Это Дерзкая и Нео, и здесь перекрестный огонь. Ну, то есть такое не выигрывается. Минус от Настенки. И это, дорогие мои друзья, 16-7. Именно с таким счетом заканчивается первая игра сегодняшнего игрового дня. Игрового вечера, давайте скажем так. Команда на релаксе, увы и ах, этот матч проигрывает. Команда Анви становится победителями, забирают себе, я не знаю, сколько там, два или три очка за победу или одно очко. но ну, в общем, забирают себе очки группового этапа для того, чтобы выйти из этой группы, так скажем, в сеточку плей-офф.